межсезоне в, в России, кажется, круглый год В такую промозглую погоду Хороший хозяин собаку из дома не выгонит А самому, хочешь не хочешь А ехать надо За ночь салон автомобиля остыл. Включаем печку, и миллионы микробов, бактерий и вирусов просыпаются, и вместе с потоками теплого воздуха летят прямо на вас. Лежать в постели с гриппом – совсем не радужная перспектива. В линейке продуктов компании «Супротек» уже есть очиститель кондиционера. Но мы решили сделать ему апгрейд, максимально усилить его действие и сделать его не только антибактериальным, но и противовирусным. Для этого мы совместно с Институтом гриппа в Санкт-Петербурге провели испытания на предмет поиска э, натуральных ингредиентов, которые сами по себе убивают вирус гриппа. Почему натуральных? Потому что мы хотели бы, чтобы наша продукция была как можно более натуральной. В результате этих исследований мы выяснили, что несколько эфирных масел очень эффективно уничтожает не только вирус гриппа, но и огромное количество прочих вирусов. В данном продукте 4 антисептика. Каждый из четырех является антибактериальным агентом, Каждый из четырех убивает вирусы и убивает плесень. За секунды они способны понизить концентрацию вируса гриппа почти на два порядка. У этого продукта есть еще одно очень большое достоинство. Его эффект является пролонгированным. Дело в том, что один из ингредиентов, содержащий в составе, оседает на стенках воздуховодов на воздушном фильтре, препятствуя образованию вирусов. Подрабатываю таксистом. За сутки через салон моего автомобиля проходят десятки пассажиров. Кто-то кашляет, кто-то чихает. Поэтому очиститель вентиляции Супротек с защитой от гриппа стал настоящим спасением. Я всегда беспокоюсь о чистоте и безопасности автомобиля. А безопасность для меня – это в первую очередь здоровье моей семьи, моего сына. Поэтому я сразу обратила внимание на очиститель вентиляции Супротек с комплексом защиты от гриппа. Обработать салон очень просто. Процесс подробно прописан в инструкции по применению. Запускаем двигатель, включаем кондиционер или устанавливаем минимальный режим обогрева. Аэрозольный баллон ставим между передними и задними сиденьями. Для удобства упаковки есть специальная перфорация. С сильным нажатием фиксируем клапан и выходим из автомобиля на 10 минут. Обработка несколько минут, а эффект на несколько недель. А еще у него запах хороший. Моим пассажирам нравится. Супротек. Добавь жизни.